алик Университет присоединился к нам. Hello? Да, здравствуйте, здравствуйте. Рада. Да, мы чуть-чуть просто на 15 минут идем с задержкой, но как бы люди, страшно, наоборот, да? больше становятся. Да. Вот, да, Турция такое интересное направление, да, тоже набирает популярность. Я смотрю, конечно, Британия, условно, это там лидер давно держит лидерство, но постепенно и другие страны, да, вот такие как Турция, Китай там. Кипр, они тоже занимают свое место. Вот расскажите, а почему вот Турция сейчас вот набирает популярность, почему она становится актуальной, ну и вообще всю презентацию свою покажите. Отлично, здравствуйте всем, меня зовут Татьяна, я представляю университет Халич, в турецком языке вот это вот Си означает, читается как Че. Вот, мы находимся в Стамбуле, являемся одним из самых лучших частных университетов Турции. Университет у нас международный, давайте сейчас вам поделюсь экраном. Думаю, видно. А, так, как я уже сказала, находимся мы в центре Турции. Турция сейчас набирает очень большие обороты в плане образования и набора международных студентов. Почему? Потому что, наверное, это более доступно. И по локации тоже, да, это как -то находится в центре, поэтому всем очень близко. И также по качеству образования и по ценам тоже, это, конечно, уходит довольно доступно, я бы сказала. Итак, университет у нас образовался в 98 году, то есть уже на рынке более 20 лет. В нашем университете есть восемь разных факультетов, также профессиональная школа, консерватория и э, программа магистратуры. Так, э, мы недавно переехали в огромный кампус, то есть раньше у нас было несколько кампусов, разбросанных по всему городу, теперь мы все собраны в одном месте, и вот э, в этом новом кампусе у нас уже более... 197 тысяч квадратных метров, получается, все мы там размещены вместе, в этом кампусе есть и общежитие, и бассейн, да, и также всякие спорт э мероприятия также там проводятся. Так На этом слайде можно увидеть различные общежития, которые есть у нас в кампусе, также у нас есть... Э Парковочное место, где студенты могут припарковаться, более 500 различных классрумов. Э, э, у нас в университете более 140 различных программ, и 20 из них проводятся на английском языке. То есть у нас есть и на турецком, и на английском языке. Студенты, которые говорят на турецком языке, могут подавать на турецкую программу, да, даже если они не турки, либо же на английскую программу. На данный момент у нас в университете учатся 12 тысяч студентов, и полтора тысячи из них это международные студенты из более 80 различных стран. На этом слайде вы можете увидеть, какие у нас программы вообще есть. Это может быть бизнес, медицина, медицина у нас преподается на двух разных языках, инженерия, консерватория, да, и даже спортивные науки у нас тоже есть. Халич университет славится своей медициной, также консерватория, то есть большинство известных певцов, актеров Турции, они все заканчивали университет Халич. Вот, если же у вас нет владения английским языком, да, либо турецким, вы также можете изучить эти языки у нас в университете за один год, то есть с нуля до полного владения этими языками. Так, вот на этом слайде можно увидеть программу магистратуры для тех, кому интересно. Вот после бакалавриата можно поступить на магистратуру, либо же на докторантуру, которая тоже проводится у нас в университете. Программа магистратуры у нас бывает двух видов, то есть два года и полтора года. Те, что два года, они идут с диссертацией, полтора года без диссертации. По поводу школ языка. Да, у нас есть английская школа и турецкая школа э, на двух этих направлениях. Да, давайте по ценам. Вот первая школа, которая английская, за целый год это у нас будет 3500 долларов, и турецкая школа за год это будет 1750 долларов. По окончанию у вас будут сертификаты, которые будут легальны по всей стране. То есть с этими сертификатами вы можете найти себе работу, либо поступить в любой университет, даже если вы в итоге решите перейти на какой-то другой университет. Также у нас в университете есть карьерный центр, я очень люблю этот юнит, почему? Потому что они находят разные стажировки во время обучения, да, либо могут найти вам работу после окончания университета, и также во время обучения вы можете посещать разные семинары, где они приглашают разных известных спикеров, где те учат вас, как, например, успешно пройти интервью, либо как успешно писать CV, как более хорошо владеть тайм-менеджментом и так далее. Также в университете у нас есть шаттл-сервисы, то есть э, какие-то маршрутки, которые могут забрать вас по всему Стамбулу и довести прямо до кампуса, допустим, утром, и также после ваших уроков также вас подвести до дома, если вы не живете в общежитии, да, то есть у вас есть возможность жить на квартире с друзьями и так далее. У нас есть библиотека, пятиэтажная библиотека с огромным количеством разных ресурсов, где вы можете почитать как и печатные, буквы, äh, печатные книги, так и электронные. Также у нас есть дайнинг-холл, где наши студенты обедают. Там очень, кстати, вкусно и очень доступно по ценам для наших студентов. По поводу библиотеки у нас более 50 тысяч напечатанных книг и более 35 тысяч электронных книг. Также в университете более 60 лабораторий, это в основном для студентов медицины и инженерии, у них есть постоянный доступ, проводить всякие опыты в этих лабораториях, поэтому это очень удобно. Также есть у нас программы Erasmus, у нас называется это Erasmus+. Почему Erasmus+, потому что у вас есть возможность поехать за границу на один семестр или даже на два семестра, обучаться, либо проходить какую-то стажировку в другой стране. То есть мало того, что вы едете туда путешествовать, учиться, так еще это будет у вас оплачиваться. То есть вам будут выплачивать за это деньги. Обычно, насколько я знаю, это занимает 400 до, от 400 до 700 евро в месяц студенты наши получают. У нас есть более 160 партнеров по всему миру. То есть в любой университет в который входит наше партнерство, вы можете туда поехать и отучиться там. Это также будет указано в вашем дипломе, например, что вот этот вот этот студент отучился один семестр, например, в Испании, либо в Германии. Да? Так, дальше, помимо обучения наш университет сконцентрирован на активностях, на том, что студенты наши должны развиваться в других планах тоже. Поэтому у нас есть более 50 различных студенческих клубов, которые вы можете посетить по вашим интересам. Можете там найти друзей с похожими хобби, как у вас. То есть у нас есть, допустим, книжный клуб, танцевальный клуб, клуб для переводчиков, клуб для тех, кто интересуется вышиванием да, и так далее. Хочу рассказать сегодня о клубе, который называется HISA, расшифровывается как College International Student Association. Туда входят практически все международные студенты, находят там друзей себе, находят знакомых, могут практиковать свои языки. То есть вы можете даже открыть клуб по знанию русского языка, да, но такого уже есть, можете тогда присоединиться. Они вместе путешествуют по всей Турции, организовывают разные праздники. Сейчас у нас э, праздник Рамадан, месяц священный, и вот на прошлой неделе они организовали э, повсеместный ужин. Это была у нас индийская кухня, я вот там тоже была, это очень здорово, отличный клуб, поэтому всем советую тоже присоединиться туда, если поступаете к нам. По поводу того, что нужно для поступления, на самом деле очень легко поступить в наш университет, потому что нам должен, только нужен ваш паспорт, который у вас уже имеется, ваш диплом с, со школы, аттестата и знание языка. Если у вас есть TOEFL, то это будет отлично, нам нужно 72 балла из 120. Если TOEFL же нет, вы можете просто сдать бесплатный экзамен у нас уже в университете при поступлении. К сожалению, IELTS не принимается у нас в университете, потому что у нас американская система образования, поэтому, к сожалению, IELTS не принимается. По поводу документов на подачу на магистратуру, это паспорт, ваш диплом по окончании бакалавра, да, также ваш транскрипт, рекомендационное письмо, мотивационное письмо и ваше CV, и также знание языка. Здесь уже TOEFL у нас 79 баллов должен быть, либо Опять-таки, можно сдать экзамен уже при университете. Так, заполнять аппликацию и форму очень легко. Вы просто переходите на наш веб-сайт, вот он здесь указан. Или можете просто написать «Halice International». Сразу же вы найдете нас, нажимаете на кнопку «Подать заявление», выбираете программу, можно выбрать три, да, заполняйте вашу личную информацию, образовательную информацию и просто загружайте свои документы, и в течение уже 3-4 дней вам будет выслан ответ, поступили вы или не поступили. Вот. По поводу ранкинга, наверное, очень интересно. Многим ребятам мы состоим в Times Higher Education World University Rankings, и может быть, кто-то из вас слышал о 17 целей ООН, да? то есть о том, как улучшить этот мир, и вот мы состоим в некоторых топ-категориях, например, мы состоим в топ-400 вон ООН, да, по улучшению качества образования, да, либо affordable and clean energy, это для тех, кто изучает инжиниринг, да. Итак, если у вас есть какие-то вопросы, можете, наверное, сейчас задавать или же связаться с нами по данной контактной информации, по данной контактной информации мы отвечаем на WhatsApp, на наш email также можете найти нас в Инстаграме, если вам так будет легче. Это просто халич ISO. Там мы тоже отвечаем 24 на 7. Вот на этом, наверное, я закончу. Спасибо большое. Есть как раз вопрос к вам. Вот Вы упомянули карьерный центр в университете от, от зрителя. Сотрудничаете ли вы с какими-то крупными турецкими компаниями, которые набирают выпускников университета? Обязательно. Мы сотрудничаем с многими компаниями, которые как раз-таки ищут себе либо интернов, да, которые уже э, обучаются в университете, еще не закончили, либо те, те, кто уже недавно выпустился. Также у нас университет сотрудничает с больницей, называется Avgilash. Те, кто знает немножко Турции, знают эту больницу. Вот там, например, все наши студенты медицинского направления, они уже сразу проходят практику там, и у них есть возможность устроиться на работу после окончания в этой больнице, например. Понял. Хорошо, спасибо большое. Тогда, если будут еще вопросы, я попробую в конце ответить. И также персонально, если вы решите поступать или у вас будет информация, можете записаться на платную консультацию и уже. Дальше мы будем работать. Все, спасибо большое. Да а можно отвечу на один вопрос? Да, вот да, да. Сколько стоит а сколько обучение? Обучения, год в да, да. Отличный вопрос. У нас все программы бакалавриата, кроме медицины, стоят тысячи долларов в год. Угу. Медицина стоит либо тысяч, если на турецком, либо 16 тысяч долларов в год, если на английском языке. А все остальное это 4000. Угу. Спасибо. Да